В лихом бою вокруг да около Лютая ведет косой Маманя мне рубаху что штопала Заговореною иглой И отдавала крестик свой Чтоб совладать я мог с бедой. Жили по-косаче, ведая удачу, Как-нибудь иначе нам не любо жить. Шальная пуля в груди летит мне, Стрепенулся вихревой э, мой Маманин крест преградой стал ей Серошин чубчик русый мой Я под счастливой звездой Опять помилован судьбой Живи по косаче, беда я удачу, как-нибудь иначе нам не любожи. Живи по косаче, беда я удачу. Как-нибудь иначе нам не любожи. Дурак в рубашке. Рожадённый И не страшён мне бой любой Семь раз рубаха порвана моя Лукавый метел за спиной Прошла та пуля стороной Я верю в час счастливый свой Живи по козачиря, да я удачу. Как-нибудь иначе нам не любай жить. Живи по козачиря, да я удачу. Как-нибудь иначе нам не любай жить. Иначе нам не.